На улице все расцвело, тепло и хорошо, поют птички. Это означает, что наступило лето. Всем привет, меня зовут Глеб, с вами Сигаретнидбай. И сегодня расскажу вам о самом лучшем девайсе, который можно приобрести себе на лето. Первым делом нам нужно понять, что летом мы будем ходить в шортах, в маечках, рубашечках. Так что нам не подойдет девайс, который будет огромным кирпичом по типу Драга или iSick Микса. Нам нужно что-то небольшое. Легкая и желательно вкусная Ремарка В этом видео я не беру в расчет тех людей, которые всегда ходят с портфелями, сумками или рюкзаками Сейчас я буду рассказывать исключительно про тех, кто любит передвигаться на легке для начала выберем самый маленький девайс который сможет с легкостью потеряться в вашем кармане. На мой взгляд лучшим выбором станут Elvin и Minifit. Это шикарное устройство, очень практичные, с хорошей передачи и отличной сигаретной затяжкой. Также одним из самых главных плюсов Elvin и Минифита является то, что вы в них можете заправить любую ментоловую жидкость и охлаждаться в жару. Ну и как у всего на этой земле, у данных девайсов есть небольшой минус. Это их аккумулятор он довольно маленький и возможно вам не хватит его на целый день. Используя более крепкую жидкость вы уменьшите количество перепаров этим самым увеличите срок работы аккумулятора на одном заряде. Следующий девайс можно также отнести к портативным, но в этот раз он уже может похвастаться большим объемом аккумулятора, но тем не менее также может потеряться в вашем кармашке. А речь пойдет о моем самом любимом девайсе от компании Smount под названием POSITA. Он маленький, вкусный, можно настроить мощность, также при желании можно приобрести дополнительно RBA-базу, установить в нее любую спираль, и по вкусу он не будет отличаться от более сложных девайсов. Вкусный, настраивается мощность, при желании можно приобрести RBA-базу и установить в нее любую спираль, и вкус практически не будет ничем отличаться от более мощных и крутых девайсов. Еще забыл сказать, что у него настраивается обдув, так что его можно отнести к полноценным девайсам, просто очень маленьким. И конечно же, разъем USB-TFC, который позволит этому моду очень быстро заряжаться. Это все, что я хотел рассказать вам про летний девайс. Если у вас есть какой-то вейп, который вы любите парить исключительно летом То напишите нам про это в комментарии Мы посмотрим, поговорим и обсудим его Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Недбай, И до встречи на нашем канале Кстати, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео И подписывайтесь на социальные сети, все ссылки вот там вот будут Под видео в описании Пока, все, вырубай из розетки